Сумчатый эксперт. Сегодня обзор сумок города Пенза. Мы продаем оптом и брозницу. Сумки города Пенза, фабрики Шане. Сумки проверенного бренда. Очень красивые, стильные, яркие. Они однозначно сделают вас интересней, ярче, жизнерадостней. Для меня очень важно, когда я беру в руки сумку, быть комфортной, для самой себя. Сумка – это что? Это же подружка на каждый день, которую я неизменно всегда беру с собой. Однозначно, моя подружка может зависеть от моего настроения. И в этом я могу себе позволить. Я думаю, что вы тоже. В связи с тем, что сумки наших производителей являются очень качественными, поэтому... Можно приобрести их не одну, а по, по возможности в течение какого-то периода. Ну, как часто вы покупаете, я не знаю. Это может быть год, может быть два. И носить их меняем. Ну, вот, смотрите, какая прелестница. Я специально сегодня одела именно цвет деним. На камеру он немножко светлее, чем по факту. Почему именно деним? Это нейтральный цвет, классический. Джинсы есть у всех. Независимо от того, что это рубашка, куртки, джинсы, либо это комбинезоны, либо платье. И меня очень часто спрашивают, а подойдет ли эта сумка с джинсами. Очень многие сумки будут великолепно носиться с денимом. Деним может быть любой, как темный, как светлый. И, конечно, любого цвета. В этом году очень модно яркие оттенки. Ну что это все? Я не о том, не о том. Давайте о наших сумках. Гвоздика. Яркая, красивая, интересная, запоминающаяся. Пройдя с такой сумкой, однозначно вы не останетесь незамеченными. У этой сумки средней длинные ручки, есть длинный ремень, он цепляется вот с на карабина. На задней стенке карман на молнии, но между тем можно его носить и на передней, зависит от того, кому как больше нравится. Здесь она никак не портит, эта молния на задней стенке. Можно носить вот так. Можно вот так. Смотрим, что же внутри. Смотрите, какой удобный широкий вход. Ручный подклад. На передней стенке два кармашка небольшие. Перегородка, которая является типа сейфиком для ваших всяких разных документов. И то, что нужно спрятать от глаз. На задней стенке карман на молнии. Все сумки сделала подборку мягкие. Почему сделала подборку именно мягких сумок? Очень часто летом не хочется, когда жара, не хочется прислонять к себе, хочется положить на колени, не прижимать к себе. И сумки летние в основном еще для того, чтобы положить что-нибудь, а вдруг гости, а вдруг на природу, туда, куда нас позовут, или туда, куда нам хочется. А вдруг пятница, выходной а у меня маленькая сумка пакет это неудобно а в данной ситуации вы сложили всю сумку повесили через тело либо сумку на плечо кстати эта сумка позволяет несмотря на то что ручки не длинные повесить на плечо стоимость этой сумочки 1600 рублей напоминаю подписчикам канала скидка 10 процентов следующая моделька тоже мешок Ручка здесь длиннее, чем на той. Если здесь отделочка идет с белым, то здесь цвет идет очень красивый зеленый хакер. Такой болото цвет. Очень приятный, комфортный. Кожа весь мягкий, как кожа А между тем, на самой гвоздике, ближе поднесу к камере, она немножко имеет такое свойство, легкая шероховатость, но очень приятная. И что здорово, хочу сказать точно, что... Эта эко-кожа не отпечатывается а, друг от друга. Бывает так, что в сложном виде сумка лежит и остается отпечаток. Здесь этого не происходит. Качество сумки замечательное, и эко-кожа тем более. Смотрите, здесь длинная ручка. Она легко садится на плечо. У нее довольно неплохой размер. Она мягкая, получается, она носибельная и удобная для наполненности. Кладем на нее то, что нам хочется вот такой хороший вход все видно вот здесь вот кармашки на передней стеночке два на задний карман на молнии и перегородка в виде сейфика куда прячем то, что хочется спрятать дальше эта сумка, кстати, тоже 1600 рублей ну, мы идем дальше делая обзор по нашим сумочкам. Смотрите, какая строгая классика. Но между тем, вот эти вот авые, красивые гвоздики ничуть не портят эту модель. Модель мягкая вся. Вот такое донышко. Довольно большой размер для классики. Три классных отдела. Отделано красивым болотом. Возникают нюансы, когда девочки говорят, что ручка затирается, донышко, уголки затираются, пачкаются. Здесь этого не произойдет. В связи с тем, что ручка не белая, не светлая, дно точно так же, оно темное. И легко будет протираться, мыться простой губкой, хозяйственным мылом, протерли и все дела. На задней стенке карман на молнии. На передней два красивых декоративных крепления. Сумка вешается на плечо, на локоток. Можно взять в руку. Очень важна такая сумка подойдет для девочек любой комплекте. Понятно, что маленькие худенькие девочки выбирают себе малюпусенькие сумочки. А мне, например, комфортнее с большими, чем с пакетами ходить. Мне лучше сложиться в сумку. Так, Смотрим, что же внутри. Заходим вовнутрь. Три больших, широких и удобных входа. Смотрите, как все аккуратно выполнено. Подклад бежевый. Внутри большой на, пер... на молнии карман. Два небольших и два дополнительных отдела. Вот такая красавица. А я пойду такая вся в габана. Следующая представительница из этой коллекции. Вот такая вот сумочка. Форма мешка, мягкая. Вот такое закругленное дно. На задней стенке карман на молнии. На передней еще один карман. Кармашки рабочие, не декоративные. Здесь ручки широкие, крепятся вот на таких кольцах. И отделка, как вы заметили уже, идет тоже красивым зеленым болотом. Смотрим внутри. Размер модели очень большой. В каком плане? Не очень большой, но довольно хороший. Сумка решается на плечо. Легко причем. На локоть. Через силу ее не повесишь, потому как длинного элемента здесь нет. Вот такой широкий вход. Большая перегородка внутри. Сейфик для всяких предметов, которые нужно спрятать от глаз. Так, вот здесь два кармашка. На задний кармашек на молнии. Следующие модельки. Две из этой коллекции. Обе интересны тем, что, во-первых, это мешочки и у них присутствует очень модный, который будет уже в цепи на ручках. Показываю ближе. На задней стенке карман на молнии. Вот такие вот интересные крепления в виде персинга. Вот так. Вот так вот. Тынк, с одной стороны, с другой стороны. И на передней стенке точно так же. По факту получается уголки сумочки вот так красиво подрезаны очень аккуратно все очень выдержано посмотрите какая везде работа качество на высоте качество госта с советских времен соблюдаются нашими физическими производителями вот здесь сумка крепится прочно цепью здесь очень аккуратно закреплено и прострочено один вход и дополнительный карман на молнии. Дополнительное еще одно отделение. Вот так туда входит рука. Либо туда войдет маска, либо кошелек с деньгами. Может, тебе еще ключи от квартиры, где деньги лежат. А нет таких у меня ключей. Вот беда. Значит, будем работать. На задней стенке карман на молнии. Сюда легко входит рука. Так сказать... Карман комфортный. Растегиваем. А что же нас здесь делают? Смотрим. А здесь нас ждет длинный ремень. Иными словами, сумку можно будет закрепить вот здесь вот, карабинами. Вот так. За кольцо И повесить ее на плечо. Либо вешаем на руку. Но для тех, кто не крупные комплекции, в принципе, под вот этой ручки хватает для того, чтобы повесить ее на плечо, А чтобы освободить руки вообще, в принципе, есть длинный ремень. Итак, что же внутри? Не досмотрели. Перегородка сейфик, -E -E, довольно большая, глубокая. Ближе показываю. На задней стенке карман на молнии. И на передней два кармана традиционных. Цена этой сумки 1900 рублей. И еще одна моделечка, мешочек. тенький с цепочечкой. Здесь цепочка закреплена, длинная ручка. Сразу изначально, при желании, кому она не нужна, либо не хочет ее носить, можно снять. Она вот здесь закреплена на красивых карабинах. Здесь вот такие красивые держатели. Очень выдержана и между тем очень стильно, модно. Не зависит от того, кто ее купит. Она придастся обладательнице изыска и шика. Здесь идет красная отделочка, яркая, красивая, цвет гвоздиком. Вот здесь вот крепление, смотрите, под кольцо усилено вот такой накладочкой. И пробит люверс для того, чтобы увеличить прочность. Очень аккуратно все выполнено. Все шовчики, все строчечки, смотрите. Очень тщательная работа. На задней стенке кармашек на молнии. Идем внутрь. Здесь очень интересный вход. Он немножко зауженный, но от этого актуальной сумки не теряется. Ее очень у нас любит розница и оптовики. Вот такой вход. Здесь никакого сейфика нет. Здесь идет один большой отдел. Карман на молнии, передние два кармашка. Для оптовых закупок обращайтесь и для розничных продаж то же самое делаем доставку отправку мой номер 8 904 436 0956 отправка почта курьер наложенный платеж за наличный платеж по карте как вам больше нравится как хотите россия казахстан отправляем и в деревни глухие и в большие города туда куда вам нужно ну, в принципе, и все. Эта сумка тоже 1900 рублей. Да, еще хочу сказать, что мы есть в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте. Если есть желание, подписывайтесь, наблюдайте за нашими трендами, анонсами, подписывайтесь нашим подписчикам. Напоминаю, скидка 10%.